Привет, друзья! Вы познакомились с инструментами, с эффектами, с какими-то заливками и пришла пора их использовать. В этом видео мы создадим простой цветок, который может стать основой любого дизайна. Вы сделаете первые шаги в многоцветной теневой глади. Остальное все зависит от вашего таланта художника, от вашего видения и умения правильно подбирать цвета. На панели инструментов выберите инструмент «Блок» и создайте объект. Установите параметры стежковой заливки, сатин, спецсатин. Зайдите в эффекты и активируйте нижний слой, установив тип укрепления по краю и зигзаг. В параметрах неровного края установите эффект по нижней части объекта. С помощью инструмента блок создайте второй объект, который по верхнему краю будет лежать на нижнем объекте, а по нижнему краю выходить за него. Уменьшите плотность объекта до 0,607. Отключите у объекта нижний слой и включите эффект неровного края по двум сторонам на панели палитра цветов нажмите удалить неиспользуемые цвета выделите второй объект зайдите в настройки цветовой круг и подберите подходящий оттенок Нажмите «Ок». С помощью инструмента «Блок» создайте третий объект, который будет также отличаться от второго. Следите за моими движениями. Первая вторая точка. Третья и четвертая. Пятая и шестая. В окне «Пленка. Раскладка по цветам» выделите второй объект. Перенесите курсор мыши на рабочее поле и кликните правой клавишей мыши. В выпадающем меню нажмите «Копировать свойства объекта». Теперь выделите третий объект. Нажмите правую клавишу мыши и в выпадающем меню выберите «Применить свойства объекта». Вот третий объект теперь имеет те же свойства, что и предыдущий. Можно разве что изменить его плотность, уменьшив ее Выделите третий объект, зайдите в настройки «Цветовой круг» и подберите подходящий оттенок. Нажмите «Ок». Нажмите комбинацию клавиш «Ctrl-A» – выделить все. Откройте панель инструментов «Отобразить», «Объединить» и выберите вариант «Завиток». В настройках отражения и слияния укажите желаемое количество повторов. Я выбрала 5. Меняя положение мышки, разместите объекты так, чтобы они совсем слегка накладывались друг на друга. Достигнув идеального положения, нажмите левую клавишу мыши. На предложение «Объединить объекты» скажите «Нет». На панели инструментов выберите инструмент «Эллипс». На палитре цветов добавьте еще один цвет, нажав «плюс». Убедитесь, что он активен. Создайте объект таким образом, чтобы он перекрыл неровные края лепестков. Установите новому объекту значение «Спецсатин» с плотностью 0405 и типом укрепления строчка «По краю» и «Зигзаг». Убедитесь, что неровный край отключен. Выделите объект и нажмите комбинацию клавиш Ctrl D. Создать копию. Уменьшите копию объекта. Установите копию объекта, плотность в районе 0.8-0.9. Отключите нижний слой и включите неровный край по обеим сторонам объекта. Измените цвет объекта с помощью цветового круга, так же как мы это делали с предыдущими объектами. Закончив создание цветка, нажмите комбинацию клавиш Ctrl-A, выделить все. Прижмите правую клавишу мыши и, не отпуская ее, перетяните выделенные объекты в сторону, создавая копию. Измените размер копии. Таким образом, создайте несколько копий разного размера. Вышите цветы, чтобы посмотреть, как ведет себя перетекание цвета на объектах разной величины. Изменяя размер объектов, следите за параметрами нижнего слоя. Всем хорошего дня! До новых встреч!